времени суток, друзья. С вами Оксана Смирнова. Хочу показать, как сейчас мы будем ставить свои AXT токены на стейкинг. Заходим к себе в кабинет. Прежде вы должны активировать свой метамаск. Проверить, что у вас здесь тоже он подключен. Если он не подключен, обязательно нужно его подключить. Далее нажимаем на четыре полосочки и идем на сайт Foundation. Здесь мы ничего не переводим на русский язык. Вы можете перевести, почитать и снова перевести на английский. Для того, чтобы у нас все корректно прошло. Нажимаем на стейк кнопку. Следующее. Нажимаем Connect с вашим метамаском. Все вы видите, что у вас отображается ваш кошелек и идем вниз. На этом аккаунте мы ставим все наши AXT на стейкинг на месяц, нажимаем на кнопочку, открывается MetaMask и происходит коннект. Проходим вниз и нажимаем подтвердить. Теперь нажимаем еще раз. Может произойти так, что не сразу получится законнектиться, но наша задача увидеть графу, в которую можно поставить наши AXT, для того, чтобы мы могли уже их поставить дальше на стейкинг. Пока у нас идет загрузка. Попробуем, будем обновить. Так, идем дальше вниз. Еще раз пробуем нажать. Вот. Это именно то, что нам надо. Мы берем и ставим сюда сумму копеечки. Не будем ставить, просто поставим 280. И нажимаем стейк. Коннектимся с метамаском, идем вниз. Если комиссия не устраивает, мы можем ее поменять. Делаем плату «Изменить», ставим высокую, нажимаем «Сохранить». Теперь у нас вероятность 15 секунд. И внизу подтвердить. Все, посмотрите, вышло всплывающее окно, где нам предлагают посмотреть на полигон скане наши размещенные 280XT. Нажимаем, переходим. И здесь нужно также подождать. Вот такой у нас стал статус. Не прошла транзакция. Такое тоже бывает. Смотрим. Неудача. Хорошо. Ничего страшного. Нажимаем на английский. Переходим обратно. И мы видим, что у нас ничего не произошло. Как мы это видим? Мы видим сейчас секунду. Здесь мы видим, что у нас 280 так и осталось на балансе. 0. Значит, у нас ничего не произошло. Поэтому пробуем еще раз. Ставим. Еще раз 280. Нажимаем. Здесь все вроде хорошо. Подтвердить. Теперь ждем. На полигон скан переходим. Пейдинг. Ждем. И здесь мы видим теперь, что транзакция успешно прошла. Отлично. Замечательно. Идем наверх. И наверху, чтобы мы увидели наш успех, делаем обновление странички. Пока не произошло. Посмотрим, что же у нас здесь. Тоже обновляем. Здесь у нас все успешно. Поэтому здесь мы можем еще раз обновить. И мы видим, что на нашем кошельке осталось 0.9 AXT токенов и 280 ушли у нас на стейкинг. Супер! Все, друзья, на этом обучающий ролик заканчиваю. Всем успехов! И размещайте свои AXT токены, потому что это доходно, это пассивный доход. Это лучше, чем они у вас будут храниться просто на... Метамаски, конечно же, часть обязательно нужно оставить, если вы планируете покупать э, участки, продавать, обязательно, конечно, нужна часть. Просто этот именно аккаунт у нас месяц ничего делать не будет, поэтому я поставила все. Всем хорошего настроения и пока-пока.